Здравствуйте! С вами Сергей Вы на канале Алисазия. Сегодня мы делаем проверку товара для клиента. Он заказал поставку вот таких вот Arduino наборов. Мы хотим проверить их качество, работают ли они и есть ли там увы следы канифори, как любят оставлять ее китайцы. Сам наборчик поставляется в таком пластиковом кейсе. На двух защелочках. Тут подробное описание, что входит в набор. Наклеечка. Наклеечка, напоминающая, как по цветовой индикации заметок на резисторах определить их сопротивление. Гарантийная карточка. Диск с драйверами. Панелька с штекельным разъемом. Ультразвук. Видно уже невооруженным глазом, как платы не отмываются после пайки. Немножечко наклонен кондерч, немножечко следов флюса. Там небольшой косячок, тут небольшой косячок. Одна из плат расширения. Это чтобы можно было просто с помощью данных проводов протыкать ее, подсоединить резисторы, ключи необходимые и сразу же подсоединить платье Ардуина и начать мигать светодиодом. Резисторы в комплекте и даже разсортированные, с подписано. 10 килоом, 100 ом. Вот она у нас сама плата. Ардуино. У нас совместимая конфигурация платы. Ну тут ничего не сказать. Сделано качественно. Все видно. Еще резисторы. Макетная плата. Даже пронумерованная. Блок питания. А Nokia для платы лучше Не использовать такие блоки питания Потому что у них сильные пульсации Интересный РГБ Наборчий То есть это светодиодная сетка И она еще, я понимаю, РГБ То есть синий Красный, синий, зеленый Это даже не знаю, что это О! Датчик уровня воды Но ну, все равно вот мелкий косяк есть Просто платы не оттирают После изготовления RFID считыватель, редер меток, пуль пульт. Что сказать еще? Отдельно, отдельно положили вот еще маленькую коробочку. Все ключи, все светодиоды. Косвально у нас пару контроллер, о котором заявлялось. А, серво двигатель. Индикационные панели на одну либо 8 числа, либо 4 числа. Но если их соединить, то можно даже 5. Это один из самых сенсоров. Какой, не знаю, но с подстраиваем сопротивлением. Скорее всего, это просто рябас, регулируемое сопротивление. А может что-то больше. Ну, качество, конечно, не Ахти. Питание от батарейки типа КР. Но какой не указано. Сделать свой вентилятор на ардуина Да, кстати, вот второй датчик температуры и, и влажности. Но вынесен на отдельную плату. Почему? Потому что вот тут есть маленький такой резистор, без которого работок не будет. Этот датчик, насколько помню, с точностью до 1,1 и он не может отрицательной температуры мелить. Либо там очень маленький диапазон А вот они из белых корпусах Они Более чувствительные Тут у нас Power модуль дополнительный А, это вот Как раз питание либо от USB Включение с кнопки И Вход с блока питания О, Дисплей По 16 символов вот Две строки Собирай, играйся, реализовывай любой проект, не хочу. Ой, мелочевка. То есть вот такие наборы, скорее всего, партнер заказывает для обучения в школе. Либо в каких-то кружках, либо для себя любимого поиграться. Но эти наборы они хороши для основ и обучения работе с микроконтроллерами на базе Arduino, да и любыми другими контроллерами, поскольку все эти компоненты они достаточно унифицированные, они совместимы, можно найти подходящие для вера в интернете и потом спокойно перейти на ARM, совмест... другие платы, например, раз паберипай, Малина или что-нибудь более производительный. Но все будет зависеть от задач. Но самое лучшее начало это с Ардуино. Пойдем мы сейчас это все отдельно проверять за кадром. Большое спасибо вам за просмотр. С вами был Сергеевич. Подписывайтесь. До скорых встреч.